Данила, Данила, пойдем копать могилы. Данила, Данила, пойдем копать могилы. Тели, тели, бали, Мы давно в могиле сами разливал, не говорили.